Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас ждет видео с ужасающим... С ужасающим названием! У меня нет лица! С канала Супер Дупер Перед тем, как мы начнем, как всегда, у нас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будут вести всю неделю. так считаем! 3, 2, 1... 1-0. Все те, кто поставил лайки и удачи, отправляется к вам. Также не забывайте, в конце каждого видео появляются ваши комментарии. Да. Короче, пишите комментарии, и, возможно, именно ваш коммент появится в новом видео. Бру -бру. Вот, но ну а мы начинаем! У меня нет лица. Дрожащими руками я снимала бинты с лица. Зрители конкурса красоты замерли от напряжения. Ты лучшая! кричала мама с первого ряда. Наконец я открыла лицо, и зал ахнул. А мама вдруг схватилась за сердце и упала. Нет, все же должно было закончиться совсем не так. А началось это с одного письма пару недель назад. Какого? Уважаемая Мари, рады сообщить, что вы сдали экзамен. Дыхание перехватило. Я прошла в самый престижный колледж страны. С детства я хотела стать биологом и мечтала о своей лаборатории. Но мою маму больше интересовало, в каком наряде я пойду в школу и какой цвет волос популярен в этом сезоне. А почему все так все наоборот, а? Вот объясните мне, когда вот, допустим, девочка такая модница вся там ты-ды-ды-ды-ды-ды, а мама ей говорит, давай там другое. Вот разнобой какой-то. Или наоборот, девочка очень-очень умная и интересуется наукой, а мама и такая, эй, иди лучше почитай гламурный журнал, а не свою вот эту вот умную фигню. Так часто я такое встречаю, ну почему лично в жизни такой дисбаланс? Она была помешана на внешности, в отличие от меня. Из-за этого мы постоянно ссорились. Поэтому, получив письмо, я не торопилась к маме. Но вдруг поняла, без ее подписи на документах меня не примут. Может, подсунуть бумажку во время ее вечернего спа. Мама подпишет, не глядя, и дело в шляпе. Решено. Я аккуратно подошла к маме. Она сидела в массажном кресле в маске из огурцов. Она так расслаблена, что ничего не заметит. Я протянула документ. Это для кружка по биологии. Нужна подпись. Ладошки потели от волнения, но я держалась. Мама сказала, что подпишет, но сначала сюрприз. Сюрприз? Сюрприз? Я напряглась. Обычно мамины подарки мне не нравились. Ты едешь на конкурс красоты, О, радостно сообщила она. Это шутка. У меня есть занятия поважнее. И тут мама сняла огурцы с глаз и стала внимательно вчитываться в документы. О, О нет. Мама молчала, а мое сердце бешено стучало. Минуты тянулись в вечность, и вдруг она улыбнулась. Что, а она не злится? План. Мама спокойно сказала, что я могу ехать в колледж, но, но. с условием я должна победить на конкурсе красоты. Мама Что? Ученые не ходят по подиуму в бикини. Я так, Короче, мамуля приняла такие серьезные меры, вот хочется, чтобы ее дочка блистала на конкурсе красоты, и чтобы она еще и место заняла. Что она будет делать? Как выигрывать? Там такие девчонки, наверное, мама не горю Но! У нас-то умная девочка. ...стала в свою комнату, громко хлопнув дверью. Всю ночь mm. я не могла уснуть. Мама в юности постоянно участвовала в конкурсах, но получить первое место ей О, так и не удалось. Тогда -то она была беременна мной, и жюри посчитали ее полноватой. Теперь она хочет отыграться на мне, а откажусь. Прощай, колледж. Утром я проснулась от того, что мама ввалилась в мою комнату. Она выпалила, что всю ночь смотрела фото финалисток конкурсов красоты и выясняла, какие черты лица в моде. А потом сказала, что я не соответствую идеалу. Но это поправимо, невозмутимо продолжила она. Нужно только немного подправить нос и подтянуть веки. Чего? Мам, ты в своем уме? И тут она выпалила, что уже подписала контракт с одной клиникой. Я была вне себя от гнева, но мама тут же напомнила об условии. Без короны финалистки не будет подписи для колледжа. Черт. Скрипя зубами, я согласилась. Придумаю, как выкрутиться. Мы сидели в такси, и я посмотрела на себя водительское зеркало. Да нормальный у меня нос. Наверняка врач скажет то же самое. Господи но когда Боже. мы подъезжали к больнице, я заметила у входа амбалов охранников. Странно, зачем они здесь? Мама провела меня в кабинет врача доктора Стрэнджа, и он Доктор лучше смелил Стрэндж? меня взглядом. Ха, наверняка не может найти во мне изъянов. И тут Стрэндж сказал, что мой нос и правда слегка кривой, а вики нависают. Ну все, хватит. Я ни за что не пойду на операцию. Тут появилась идея. Боже, первый раз в жизни вижу, чтобы мама отправляла своего ребенка на операцию, если ребенок этого не хочет. Доктор Стрэндж, я не думаю, что он вызывает у меня доверие. У него не бритая борода. Может, он с похмелья. Сейчас он мне такое сделает, мне кажется. Боже, нет. Я бы от своего ребенка никогда не повела на пластическую операцию, если бы ей это было необходимо. Она бы меня не просила, не молила бы, не говорила, «Мама!» Шепотом сказала маме, что забыла бальзам для губ в машине. Они так потрескались, а это недопустимо для будущей королевы красоты. Мама недоверчиво на меня посмотрела, но потом расплылась в улыбке. Наконец я слушаю ее советы. Когда она вышла, я тут же открыла рюкзак, достала все свои деньги и протянула их доктору. Давайте соврем маме, что у меня есть противопоказания. Но врач грозно на меня посмотрел и приказал, чтобы я убрала деньги. Я умоляла его помочь мне, но он молчал. Тут вернулась мама. Черт, я едва успела убрать деньги, опасалась, что доктор Стрэндж ей все расскажет. А он сказал только, что мы можем идти. Неужели у меня получилось? И тут вместо выхода из больницы мама повела меня к одной из палат. В смысле? Мама заявила, что операция состоится через три дня, а пока я побуду в клинике. О, боже! Нет, я тут не останусь! Не обращая внимания на маму, я уже направилась к выходу, как вдруг дорогу мне перегородили те самые амбалы-охранники. Что происходит? Кошмар происходит вообще. Почему я это вижу на своем мониторе? Что за бред? Она наняла охрану, чтобы они ее не выпускали? У мамы явно потекла крыша. Бедная девочка. Не забываем, что в больнице есть окна и можно свалить. Я думаю, она допрет до это, Ведь она умная, между прочим. Охранники повели меня к палате. Мама крикнула, что я еще поблагодарю ее. Я пыталась вырваться и не могла поверить, что это происходит наяву. И Мама могу. закрыла меня в клинике, чтобы сделать мне операцию против моей воли. Вот. Меня затолкали в палату. Тут сразу появились санитарки и стали стаскивать мою одежду. Я сопротивлялась как могла, но вскоре была в больничной пижаме. Медсестры забрали мою одежду и вышли. Я осмотрелась. В палате все девушки были перебинтованы, прямо как мумии. У некоторых из-под бинтов торчали трубки, с которых капала мерзкая жидкость. Бррр. Надо срочно выбираться отсюда. Пару часов я делала вид, что сплю, а сама прислушивалась к шагам охранников и вычисляла, когда они обходят коридор. Но в больничной пижаме меня сразу поймают. Соседки же тихо сопели в кроватях. Конечно, их-то не привезли сюда насильно. Стоп. Значит, у них и одежду никто не забрал. Ее можно позаимствовать. Дрожат. А может быть, у них еще в тумбочке лежат ключи от машины и даже деньги. Так что ты можешь брать тачку, шмотки, бабки и валить от своей чокнутой мамочки далеко-далеко-далеко. и не я подкралась к тумбочке одной из пациенток и открыла дверцу. Тумбочка тихо скрипнула, а девушка перевернулась на бок. Ее перебинтованное лицо оказалось прямо напротив моего. Ох. И тут соседка вновь засопела. До чего я докатилась? В попыхах я переоделась и вскоре уже кралась по коридору. Почему? Только бы никто не услышал. В окно Дальше, надо! Когда осталось пару метров, как вдруг меня кто-то схватил за плечо. Я вскрикнула. Охранник! Я застыла, а в коридор внезапно выскочила перебинтованная девушка и закричала, что я сперла ее одежду. Это конец. Охранник рявкнул: Куда это я собралась? Ну же, думай. Ты будущий ученый. И тут меня осенило. Я зевнула, а затем невинно спросила... Я что, снова ходила во сне? Лунатик. Охранник окинул меня изучающим взглядом и вдруг мягко сказал, что его сестра тоже лунатик, поэтому он все понимает. Но как только он провел нас до палаты и ушел, та девушка крикнула, что знает, я лгунья и воровка. Сейчас они подружатся с этой девушкой, и мне кажется, эта девушка поможет ей выбраться из этой клиники. Я вели в женскую солидарность, если бы, допустим, я оказалась в такой ситуации, я была бы, допустим, перебинтована, и мне классно сделали операцию, тут девушка не хотела бы ее делать, я бы ее вытащила из этой больницы. Отвечаю. Когда я разделась, она вырвала одежду из моих рук и побрела Нет. к своей кровати. Я тоже легла, но мысли о побеге не давали покоя. Уснула я лишь под утро. Блин. Спустя час меня разбудил доктор Стрендж. В руках он держал какой-то маркер. Я тут же подорвалась. Что он собирается сделать? Доктор сказал, что пока он лишь укажет, где править лицо. Нет, не надо. Но санитары уже схватили меня за руки, не давая вырваться. Отпустите, придурки. Стрэндж уже чертил на моем лице линии. А я только бессильно крутила головой. О -о -о -о! Я ощущала себя ничтожной куклой. Чё? Наконец, доктор меня отпустил. В отчаянии я побежала к приемной и попросила секретаршу набрать маму. Мамочка, пожалуйста, отмени отпираться. Но полицию. она лишь сказала, что я еще маленькая и не понимаю. Вот именно! Люди ценят внешность, а не ум. И бросила трубку. Я еще никогда не была такой подавленной. И тут ко мне подошла та девушка, вот. у которой я украла одежду. Я вздрогнула. Что она хочет? Но она представилась Эн и сказала, что слышала мой разговор с мамой. Только ее не хватало и так паршиво. Но Эн сказала, что она прекрасно понимает, почему я пыталась сбежать. Ага, понимаешь. Сама сидишь перебинтованная. Но Эн вздохнула, когда-то у нее было много комплексов. Она решила изменить свое лицо. Сначала все прошло успешно, но потом Эн просто не могла остановиться. Есть она такое. сделала 23 операции. Я поежилась. Капец, э... 23 операции, в том чем я осталось от лица, извините, есть такой момент, такой момент есть у многих людей, и это, кстати, психологическое заболевание, когда ты делаешь, например, операцию, а потом не можешь остановиться. Вы все видели этих людей, которые превращают себя в котиков, в кукол барби, кенов и так далее, это уже все, это гон. Также еще бывает вот такая фигня с татуировками, когда ты делаешь татуировку, потом перетатуируешься весь к чертям, и даже места свободного не остается, чтобы поставить палец. Есть такая тема, а также и с едой, и с шмотками, совсем. со всем. Надеюсь, наша не спасется. Продолжала. В итоге у нее случилось отторжение тканей, и сейчас лицо больше напоминает кусок мяса. Oh, боже. От ее рассказа мне стало не по себе, но Энн оптимистично добавила, что доктор Стрэндж ее дядя, и уже помогает ей восстановиться. Ей очень хочется вернуть прежнее лицо и ничего с собой не делать. Да уж, такое пережить никому не пожелаешь. Это да. Энн грустно улыбнулась и сказала, что моя мама зациклена на внешности из-за комплексов. Ей стоит показать, какие у этого могут быть последствия, пока не стало слишком поздно. Точно! Нужно доказать ей, что пластические операции могут принести вред. И тогда она передумает и разрешит мне поехать в колледж. И тогда я придумала кое-какой план. Это точно проучит маму. Услышав о нем, Энн обрадовалась и сказала, что уже знает, как помочь мне. Как? Вскоре Энн все объяснила о! доктору Стрэнджу. Сначала он окинул меня пренебрежительным взглядом. Я знаю, знаю, знаю. Она сейчас ее перебинтует, и они маме скажут, якобы они сделали операцию. Но на самом деле этого не будет. И потом на конкурсе красоты она появится, но она по появится неоперированная, поэтому мама тогда упала в обморок, но это я так думаю, Сейчас посмотрим. Но вдруг согласился, только ради Н он готов помочь мне. Я не могла поверить своей удаче. Мы долго готовились, и время пролетело незаметно. На конкурс я отправилась с полностью забинтованным лицом. Как только мама меня увидела, ей сразу захотелось посмотреть на мое идеальное личико. Но я загадочно ответила, что еще не время, я покажу всем только на конкурсе. И вот, дрожа от волнения, я вышла на сцену и принялась разбинтовывать лицо. Uh -oh. Через секунду зал ахнул. У меня не было ни носа, ни щек, ни рта. Вместо лица плоский кусок мяса. Повисла тишина. И тут я услышала крик. Моя мама схватилась за сердце и упала. Сначала я подумала, что это обморок. Будет знать, как отправлять меня на операции. Но прошла минута, а она так и не поднялась. Кто-то из зала склонился над ней. Пульса нет. Услышала я вскоре. Тут о -о -о. же в глазах потемнело. Заиграла. Мама! Через пару минут приехала скорая, и маму забрали в реанимацию. Господи, что же я наделала? Я слушала писк приборов в маминой палате и не могла найти себе места. Всю жизнь я считала себя лучше мамы, ведь я увлекаюсь наукой, а не пилками для ногтей. Но оказалось, что я нисколько не умнее, ведь я даже не подумала о ее чувствах. Ночью я сидела рядом думала. с кроватью мамы и молилась только о том, чтобы она пришла в себя. И вот, мама открыла глаза, я тут же кинулась на нее с объятиями и в слезах принялась просить прощения. Мамочка, это я виновата, повторила я. В ответ мама прошептала, что сама не лучше, хотела заставить меня изуродовать лицо ради какого-то конкурса. Вдруг мне пришло смс от Энн. Открыв ее, я рассмеялась сквозь слезы. Я все-таки выиграла в конкурсе. В конкурсе на лучший грим. Тут мама не выдержала и тоже заплакала. Она сказала, что хотела исполнить свою мечту, используя меня, но поняла, что у каждого своя Моя жизнь. Судьба. И отпускает меня в колледж без всяких условий. Мы обнялись и обе заплакали. Понравилось видео? Да, понравилось! Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, вам понравилось оно. Если это так, если это так, поставьте лайк. Ему подпишитесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Привет вашим мамам, папам и вообще всем. Пока!